Всем доброго здоровья! Сегодня будет маленький мастер-класс от Рамбензона, который вручную делал <смех> мебель из того, что было. Значит, это кухонный небольшой шкафчик, до конца еще не доделаны. здесь будут дверки, у меня фасад есть уже, этих э, петель нету, надо будет заехать купить, специальные мебельные петелки. Вот такой простой шкафчик, значит, покажу, как я его делал. Не буду показывать, как там стругал, шлифовал, все это понятно. Досточки постругал, потом пошлифовал, я так всегда делаю. Вот. вот интересный момент, вот это обжиг. Ну, такая вот сейчас штука, она уже давно уже придает интересный такой вид. Вот обжог там внешние стороны. Здесь вот немножко. Вот это тоже все мы покажем. И завершающим этапом, как обычно, покрыл моим любимым средством итальянским бормовож это масло-восковое покрытие очень хорошо впитывается, держит, там, придает такой золотистый, такой структурированный цвет дереву, ну прям прекрасно единственный минусовой момент по всей видимости с этими санкциями литровая баночка наверное сейчас тысячи две будет стоить вот. я последний раз покупал ее за 1700, то семьсот ну это как бы очень дорого вот, я не знаю, что сейчас, ни, еще не смотрел, вот. но ну, думаю, что сейчас будет очень дорого. Ну вот так вот, она, я ее покрыл, сейчас она стоит, э, как подсохнет, э, поставим ее на кухню. И все, и у меня тут супруга будет забивать, забивать, всякими тут штуками. Ну, вот. вот, собственно, так вот, простенько, быстро. Икея ушла и подумала, что мы будем плакать. А нет, мы плакать не будем, ушла и до свидания, мы тут свою Икею будем делать. Зато настоящий, из массива, из деревянного, ну то есть не какие-то опилки там прессованные. Вот. Все, сделал шкафчик, принимаю заказы. Это шутка, конечно. Ну все, вот так вот. Всем известно, да, что-то Икея ушла с российского рынка. Приходится мебель делать самому. На самом деле это шутка. Мебель в доме я и так сам делал. Вот, значит, у меня очередной этап, небольшой шкафчик на кухню. Жена запилила просто. Ну, на самом деле мы как переехали, я мебель постепенно делал. Вот и, в общем, дошло, дошли руки, точнее, до шкафа, там куда-то тайзики ставить, там еще что-то. Значит, он будет стоять на полу, несколько полок, потом еще дверки. Так вот, решил я его сделать значит, в таком стиле знаете как это обожженное дерево вот взял вот такие досточки значит в размер сначала я их ободрал железной щеткой ну, такой круглый в общем на болгарку она одевается вот и вот так вот в общем делается такие ну, как бы структурно получается в это более такой выделяется прям это ну, прожилки всякие ямки и так далее вот. теперь значит обжигаем Все это дело я покрою моим любимым масляно-восковым средством от ворма Паркетное масло, там как-то что-то такое называется по вот. Правда, последний раз оно подорожало, там литр, я не знаю, что-то там 1700 или 1900, я в шоке вот. И то, ну, брал я эти до событий, до всех всем известных, Вот, а что сейчас, даже не знаю, не узнал ну, кстати, такой момент я видел, что можно э, дерево же длинным маслом покрывается. Вот. Может быть, попробовать просто льняным маслом покрыть. Ну, тоже купить его. Э, такое как бы техническое, есть специальное. Вот. Ну там как-то его отжимают, вот. Может быть им стоит попробовать как вариант. Вот. Ну, либо, либо остатками, которые у меня есть. Значит, естественно, потом, когда я дальше все сделаю, э, точнее буду делать, буду по ходу. Показывать. Вот сейчас я сделал заготовки, это у меня наружные стеночки, вот. их я обожгу, сегодня тоже шлифовал еще, но с другой стороны там другие перекладины, и все, потом их как конструктор уже принесу непосредственно на место, и на месте начну сами собирать саморезами. Ну вот так, так что, что, до новых встреч, посмотрите потом, оцените полочку. Икея у нас пережидает, она никуда не уехала. Сделал шкаф, принимаю заказ. Вот а теперь все покрываем красота. итальянским средством. Кидрена ложь. Пока льняное масло не нажали, покрываем бармаушем. Не, ну это масло, извините меня, оно с воском. Mm -hmm. Не просто льняное. Тут как бы уже это... Круче, короче. Ну да. Сейчас аккуратненько покроем тут все. Будет нам на Пасху новый шкаф.